Уважаемые мужчины, дорогие мужья, тем, кто еще не знает, скажем, а тем, кто уже знает, еще раз напомним, ибо это вещи важные, и о них нужно помнить всегда. Все наше благосостояние, гармония и благословение пребывает только в заслугу наших дорогих жен. Не счесть, сколько раз наши мудрецы обращают внимание на этот факт, и сколько раз они призывают быть осторожными, внимательными мягкими, чтобы, не дай Бог, не обидеть жену даже словом, ибо женщины более утонченные, чувствительные и более духовные. Любое неосторожно сказанное слово может причинить колоссальную обиду нас, вплоть до того, что это приведет к страшным духовным и физическим катастрофам, и в итоге, не дай Бог, мы лишимся благословения небес. Про то, чтобы накричать, разгневаться или, не дай Бог, поднять руку на жену, мы вообще не говорим. И того, кто позволяет себе такую мерзость по закону Торы, подвергает всяческим наказаниям, даже физическим, вплоть до полного изгнания из общины. Во многих местах Тора прославляет наших жен и строго-настрого запрещает причинять им более обиду. В иудаизме женщина – это не инструмент для удовлетворения желаний мужчины. Так давайте же будем всегда внимательны и осторожны любить, а не обижать наших жен помогать им, а не нагружать, радовать, а не огорчать. И тогда сама щина, божественное присутствие, будет обитать в наших домах.